Так, всем привет, меня зовут Макс Прайм, мы это решились зарегистрироваться на сайте знакомства. Думаю, будет очень классно, потому что это первый мой фрагмент, формат. Сейчас просто первая регистрация идет и снимка данного ролика. И, значит, тут подготовил фотографии, инфу, наверное, про меня. Может, может, на ходу придумать. И скачал пару штук. это 20-10 штук э, предложений знакомства. Наверное, самая из них популярен это Бабди. Это такая синяя сердечка, синий фон и сердечко розовое. Вот там такая страница стандартника э, В принципе, я вам могу ее показать. Вот у нас, смотрите. Сейчас у меня качество, конечно, низкое. Я там уже зарегистрировался. Что попробовать это настоящее, не настоящее. Кинул фейковые, потому что невозможно зайти. Поэтому вместе с вами мы попробуем зарегистрироваться. Кстати, потом напишите в комментариях, как вам мне хотя бы видно, а то как-то вот не уверенный друг. мне сейчас слишком я высокий. Мне не видно. Защитить свой аккаунт с помощью номера телефона. все же мы, наверное, попробуем один разочек это твой телефон ты всегда можешь его изменить да это мой номер телефона эти мы сможем его изменить так значит номер подтвержден спасибо сразу захожу и знаете что это 18 плюсом бывает 16 плюсом есть одно я кстати видел 16 от 16 там это молоди 24 это была настройка я поставил, наверное, вообще-то поставил не знаю сколько, но вообще-то не важно. Вот, ну, в принципе, напишите, напишите в комментариях, какую выстрелить их выбираете. Для чего мы это делаем? Наверное, для того, чтобы попробовать. И. Я смотрел новый контент. Там на YouTube тоже пробовали такую штуку. В принципе. Так, давайте так. В первом делаем же.. Сейчас мне страница открыла на какую-то девушку. Так, так, так, нужно срочно узнать аккаунт. Вот, аккаунт. Так, у меня старого тарка 65% из там, Чтобы у тебя было 100% должно быть. И у тебя активность очень низкая. Это, наверное, значит, ты на низком уровне, тебе никто не напишет. В общем, наверное, наши цели, чтобы мы там были, да и все в ценных сетях. И чтобы мы обогнали всех популярных тибеток, э, которые снимали знакомства, там смешные моменты, нужно потом помнить, что они там делали, я так раз посмотрел, Но, в принципе я помню некоторые, что они смешили некоторых э, переписку видели, разные пол, разные одинаковый даже пол был, в общем то жестко было, поэтому пиши свое мнение и даже если тебе нет 18, ты, в принципе можно смотреть контент, я в принципе такого секрета не могу вам, вам рассказать то просто если слова будут какие-то плохие, я, конечно, их скрою. Если прям выводиться выводить текст на экране. Я могу это, кстати, сделать, но это, наверное, потом уже. Прям в монтаже. Только вот напишите. Давай тогда уже зарегистрироваться. Так, зарегистрироваться. Нажимаю, наверно на шестереночку, настройка, основные имя. Мимо хайбут макс составляем. День рождения. Можно, кстати побольше сделать <смех> на один год так вот смотрим основные, обратно возвращаемся даже город можно указывать, нравится в общем, теперь мне уже 20 лет вот так вот, фейковый через год мне точно будет 20, так что немножко побольше, почему бы нет потому что так, кто его знает так, дальше, наверное, мы нажимаем путешествую вот мой превью путешествую. Так, есть средняя. Так, это у нас, на настройка. Нужно, кстати, изменить. В общем там. Непонятно, что настроил. Нужно профили срочно изменить. Или удалить и заново скачать. Такое тоже реально. Так, смотрим глаз. Ух ты, смотрите, заполнено на 65%. Если вы хотите с кем-то турным ну, в принципе, это самое легкое. Так, наверное, я эту тарочку беру. Я покажу, какой я, кстати, загружу. Возможно, меня там встретите, будет классно. Или не встретите, будет вообще тяжело. Кстати, а что будет, если я другого города? Там, с России, с Беларуси, с США, с Индии, Китая. Вот это будет круто так, я удалил, да? А ну-ка, выходим, да, без аккаунта. Сейчас я хочу срочно зайти на стройки. Э -э люди рядом, только рядом, блин. А почему? То есть теперь мне нельзя поменять, например, на, например, на китайцев всякое такое нет. Нельзя вообще. А ну-ка, давайте Москва. Есть Московская, Российская. Так, выбираем. Все же можно, да? Так, нажимаем на любой аккаунт, смотрим. Да, из России. Ее зовут Даниил, 18. Угу. Сразу. 18 сразу регистрируются. В чем дело? Вижу, 19, 18, 20 активничает, 22 активничает. Вот поэтому я, наверное, так специально сделал, чтобы было... 21, нет сети, 26, нет сети. 22 есть, 18 есть, 19 нет, 19 нет. Странно. Ладно, выбираем, наверное, другой регион. Можно вообще-то рандом сделать. Можно мне изменить местоположение, а то вдруг мне сейчас там спарят местоположение. М -м, давай Киев. Да, почему бы нет. То США США можно, да? А давай попробуем. Давай попробуем Нью-Йорк там всякое такое. Нью, если можно. Сша, да, реально можно. Нью-Йорк США. Так и если это реально, вы раз за себя посмотреть, так, ой, там уже мне показывают. То есть, что это такое, подожди. Я вот не знаю, как мне это переотличит, название на английском Taze Ей 20 То есть уже все, да? Изменил сразу местоположение в фильтре Я ж могу замазать это все, да? Сейчас даже вам попытаюсь показать Не получится Тут фото тяжёвое Нью-Йорк Не получится Ладно В принципе... Категория карточки, во втором там ячейке, если мы изменяем на пятом ячейке наш аккаунт, слева настройка, потом шестеренка потом снова нажимаем на основ... основное, потом местоположение меняем на Нью-Йорк, то будет Нью-Йорк на карточке. А если выбираем прям точка местоположения, то можем вверху шестеронка, справа от нас, настроить э... местоположение, то есть там уже два фильтра прикиньте можно с россии можно с украины можно с беларуси казахстана поэтому ставь лайк я запомню Мне уже 60 процентов то что я отнял <схзас> отнял аватарку блин так давайте сейчас я злю ролик пересмотрю его если кадр хороший то я продолжаю потому что Продолжать формат не можно. Кредиты, безопасность, в общем-то, можно переписку. Наверное, я потом завтра придумаю новую тему к ролику. Все, наверное, закончим. Да, в принципе, хватит с этого. Мешка пострюшена, там делают реально. Тут куча социальных сетей, знакомств, так что можно тут есть. Пока.